И всем привет, ребята, с вами снова Мари Лав. и это у нас реакция, да. Наконец-то я показал свое лицо. Конечно, я не скрывал, на канале оно есть, можете посмотреть, да. Но сегодня мы будем делать реакцию, да. Это реакция на клип Каскоплакова, точнее, как снимали его, как он вообще монтировался, как принимали в нем участие, и кто вообще там снимался, да. Еще раз повторяюсь, давайте начнем. <свят> Девки красивые, ребят. Лайк за девок. Лайк. Как только я услышал позицию и узнал, что нету клипа на нее. С этого момента начал мечтать снимать клипы на этой группе. Мы с, решили саккумулировать, конечно, женскую энергию mm -hmm. в этой работе, потому что женщина, режиссер у нас снимает. Не, ребят, подумайте сами, вот как, если бы Кашка плакала, например, мужики, это было бы не очень красиво и к тому же мужики, может быть, не такие были красивые, как девушки, да. Девушки, они всегда красивые, да. Что, девушка пишите комменты буду читать и лайка о чем комментарии да. дальше давай только женщины в от лет до 70. больше не просто, для... просто для себя я слушаю как леда да рисунки, я, взгляд, не влашу, не как решила... о Записать. о ребят Ребят, эта девочка красивая, Кега, да? Ребят, она красивая. Да, она очень красивая. Мне она понравилась. Нам всегда в голове, даже когда я этого не хочу, она всегда видится в голове. Да. А, а грустная? Но... Она извини, но может быть сока, но я маленький. Да, так тоже крахилые. -то а, мама, извините, но почему-то а, мне напоминает одно имя. Наталья. Наталья, извините? Ладно. Едучи за город в машине, включается по радио опять эта песня она нас не отпускала. У меня как идея заснять вот я еду за рулем, снимаю... О -о -о, да. Снимаю, как результат вы такие по Pepper? И Это песня она нас не отпускала. У меня как идея заснять вот я еду за рулем снимаю... Я Блин, вот там девочка красивая такой... Как билет 준 или как называется Красивая это вот... Дрянь. Песню. Просто выставила. И где-то люди там пишут просто Хочу уведомлять вас о съемке нового клипа. Сегодня очень красивая цветовая гамма. Это которые я весь час ношу. черный и красный. У меня почти весь гардероб. Если все очень хорошо Это не интересно. Это такое очищение, Юля, 30 лет. Ля, yeah, ребят, не может быть, что ее из Лос-Анджелеса повезли. Я это не могу поверить. Вот. может, она это фейк, не знаю. Но она крикивает. Меня в Наталья, я опять очень Наталья на да, учет. Только я узнала, что я буду в этом клипе, это просто скажу, невероятно. Это моя любимая песня из их всех песен. Моя тоже. Песня, мой. Месёвая. Месёвая? не грустная, как ты думаешь? Она звать оплакала? Не, ни хуя. Если честно, не разрыховываю на ней. Мы думаем, это будет чи карма, ну короче, иначе. Есть такие вещи, которые нам не подвластны, и часто это уже все люди. У меня это очень ценно, и как она сидит вот там. Девочка в этом красном футболке, как мне нам понравилось, вот лайк за нее и лайк для всех девушек в клипе, да. Он и блог, стильки людей проявляет инициативу, сейчас роблять, для нашей творчести, очень приемлемо. Спасибо вам. <клёх> почему-то Кира, ты мне нравишься, Кира, Кира, да, тебя зовут, ты мне нравишься очень сильно. Эх, Кира, м -м -м. Друзья, привет, день у наших сайт, а, таких, и Я хочу. Мы дуже витаем, дуже как могут хорошо потому что а, они говорили, ой, какая хорошая песня карьеру, ну, не часто такое поэтому я уверена что вот, вот а, а, почему-то мне всегда <Съ�1> да. Я охота. <taxesARIETY> fino, <women> <aa> <quarantine> mm -hmm, да, бля, ребят, смотри, но тут сами мамы идут. Вот, там мама цветком, вот вот для этой девочки. Вот <соединяющие> видите сами, вот вот для этой как а, Саша, да, это Кира. Там стоит эта девочка. <соединяющие> Блин, мне нравится это делать. И на этом мы закончим, ребята, с вами был я Мариллаф.